Друзья, всем привет! С вами канал Easy Trading и выведущая сестра Григорий. Недавно на просторах интернета с вопросом, в какие акции лучше всего инвестировать, я нашел статью на Финаме. Естественно, аналитики Финама круты, но мы с вами пересмотрим немножко статью. Если хотите ссылку, я оставлю под видео. Значит, Сейчас мы относим в сторону ссылку и начинаем смотреть. Сбербанк Преф. Дневной, месячный. <свёздный> На трех месяцах, естественно, Сбербанк Преф растет. А огромными шагами рынок параллельный. Тут однозначно, конечно, надо покупать. На месячном графике. <свёздный> Была коррекция, но коррекция, по моему мнению, не завершена. Вполне возможно, что рынок не захочет ничего тут делать, проигнорирует коррекцию, пойдет выше. Но по моему, по моему сугубо личному мнению, да, коррекция должна все-таки прийти вот на эти вот уровни. Так, сейчас попробуем нарисовать чем мы тут что будет ровнее смотреться вот куда-то в эти вот уровни по-хорошему должен прийти все-таки так я буду рисовать коррекционный откат вот в этом вот движении то есть долгосрочного инвестирования ну по крайней мере здесь сейчас не стоит осуществлять московская биржа Московская биржа замечательный инструмент, я по фундаментальным параметрам в него инвестирую, но по динамике рынка, сейчас мы с вами посмотрим, на месяц, если мы смотрим, то здесь видите коррекционное движение, и вот это вот как бы только волна А, это же волна Б, и она будет характерна постоянно, заходить в линии в линии баланса после чего по идее должна быть волна C. но на это мы друзья не смотрим на это мы не смотрим потому что будущее мы не предсказываем волнами мы не торгуем сейчас просто мы видим то что здесь идет коррекционная такая строительная волна да и ее хорошо заметна эта волна b скорее всего где-то вот на этих уровнях либо же на этих уровнях будет проторговка и появится сигнал на продажу от этого сигнала по-хорошему надо сработать вниз и до каких-то уровней еще искать момент на вход в длинные позиции следующий инструмент который мы с вами посмотрим сургут нефтегаз преф. Сургут нефтегаз прев мы с вами посмотрим на месяцы. На месяце мы тоже наблюдаем, видите, коррекционную волну. Линии баланса направлены вверх, а цена постоянно заходит за линией баланса. Вот она вот здесь. Вот. То есть мы понимаем, что в Сургуте прев у нас прошла такая история. Вот это вот волна А. А эта волна Б формируется. И скорее всего у этой волны Б будет коррекционное движение в какие-то предыдущие уровни. Сейчас в долгий срок на Сургут-Прев инвестировать не стоит. Следующий инструмент Северсталь. Северсталь также смотрим на месяцы. Ага. На месяцы у нас видно, что линии баланса развернулись вниз, да, и здесь начинается коррекционное движение. Зайдем с вами на неделю. Что мы здесь увидим? В неделе мы увидим такую вот картину А, Б и С. У С еще нету конца. Стоит ли сюда заходить? М -м, не думаю. Не думаю. Месяц, если мы с вами посмотрим, опять же, коррекция да, началась. Если квартал посмотрим, квартал параллельный. Вполне возможно, что коррекция придет куда-то вот сюда. Вот вам, пожалуйста, уровни 890, 630. Вот где-то здесь по-хорошему надо будет искать сигналы на покупки. Следующий инструмент, который мы с вами посмотрим, это компания Яндекс. Про Яндекс у меня был отдельный обзор видео, да. Если мы смотрим на российский рынок, то он вроде бы как восходящий параллельный рынок. Но на самом деле, если мы посмотрим на американский, ой, не американский, сейчас посмотрим, 5 секунд. Яндекс. Да, американский. Рынок, где акция торгуется дольше, то здесь мы видим тупо волну B. Если в этой волне B окончание, пока не видно, пока это плоское какое-то движение. <coughs> Если мы считаем, что была какая-то восходящая тенденция, это началась коррекция волны B, то все это волновое такое движение вокруг линии баланса закончится выходом вниз если же наоборот то вверх а что я хочу этим сказать я хочу этим сказать что в акции яндекса инвестировать смысла пока никакого нет как только мы поймем что пробиваются вот эти вот максимумы и с каким уровнем с какой скоростью они пробиваются тогда можно или минимум и то же самое. Тогда можно рассмотреть вопрос о покупке или продаже спекулятивные. Но не ранее. <coughs> Смотрим с вами следующий инструмент. Это мичел Смотрим его на трех месяцах. На трех месяцах мы видим такую интересно формирующуюся волну похоже первую у этой первой волны очень затяжная волна С, и на месячном графике пока ну не появляется новых сигналов на покупку надо ждать еще до бития вот этих вот минимумов где-то здесь вполне возможно у Митчелла, вот здесь вот будут некие дивергентные бары которые будут указывать на попытку рынка развернуться хотя если мы посмотрим на неделю вот у нас <coughs> такой вот <coughs> плоский останов где появился дивергентный бар с верхним закрытием да но опять же не факт что это так вот после этого всего дела должно быть импульсное движение на пробитие вот этих вот предыдущих уровней коррекции если мы их проходим пробиваем тогда есть смысл говорить о долгом инвестировании долгосрочном инвестировании Там, вот, смотрите сильное импульсное движение вот оно пошло да? если его здесь не будет этого импульсного движения волна первая может пойти дальше корректировать вот все вот это вот Восходящее предыдущее движение, кстати говоря. Если мы с вами посмотрим вот эту картинку, то тут мы четко наблюдаем всего-навсего. Раз, два, три волны. Это сейчас я только увидел, да? Мы с вами видим четко только три волны. О чем это может говорить? Да это очень просто может говорить. Кстати, тут индикатора аллигатора нету. Хохо, Что-то он у меня отварился. Аллигатор Билла Вильямса, хлоп. Аллигатор Билла Вильямса, так. И что мы видим? Здесь снижающаяся тенденция, да? И здесь вот три волны. Очень может быть, друзья мои, что здесь по истории рынка получается ту историю, которую мы не видим, не наблюдаем. Здесь было импульсное движение, и это могло быть только коррекционное движение этого импульса. Вот вам и весь рост. Даже такой расклад вполне себе ну, способен существовать. Но пока мы сохраняем позитивное там, настроение и видение рынка, да, для нас это была первая волна, это третья, а это глубокая четвертая коррекция. Но в волновом анализе есть существенное «но». Есть существенное, но вот за этот минимум 48.11, если заходит ценник, то волновой счет меняется, и это явный будет сигнал, что вот это вот не есть четвертая волна, а это нисходящая, удлиняющаяся, импульсная какая-то формация, которая будет развиваться и дальше. Такие вот дела. Детский мир. <клёх> детский мир на одном месяце Сейчас в детском мире я был я был с низов и до верхов и здесь я решил выйти почему потому что мне не нравится опять же формация как на яндексе она вся формируется вокруг а, линии баланса вполне себе может быть что это все дело всего-навсего не первая восходящая волна да а некая волна B. В каком именно движении, пока непонятно. Нужно, чтобы появился четкий направленный сигнал. Хотя вот на неделе мы видите линии баланса выстрелились вверх параллельной чертой, да, и акции растут. Надо смотреть, что с ними будет дальше. Вполне возможно, если в средний срок мы берем, или в краткосрок, то здесь надо искать Точки входа в длинные позиции. Так я бы пока в долгий срок, там на 5-10 лет, не советовал брать эти штуки, потому что не совсем понятно, что здесь будет. Так, аптечная сеть 36.6, это я сам для себя смотрел. Северсталь Global Транс, я ну, прикупил или на российском рынке. Прикупил, ну, с надеждой, что вот это вот дело у нас все закончило первую волну. И вполне себе может быть, вполне себе может быть, а может и не быть. Посмотрим, как оно будет. По крайней мере, здесь акция замирает. Она то ходит, то вверх, то вниз. Пока тренда нету, это хороший момент, чтобы войти какую-то позицию длинную или короткую да здесь более-менее спокойно так следующий северсталь мы с вами посмотрели яндекс посмотрели Мечел посмотрели детский мир посмотрели тгк-1 тгк один ТГК четко идет вверх я и не так давно смотрел для себя там, конечно, паттерн восходящий. об мы его закрываем. <coughs> Немножко другой вопрос в этом восходящем паттерне. Что вот это вот есть такое? Либо это А, Б, да, А, Б и С. И это уже новое восходящее движение, либо это только А, Б и С, а это новая Б. Вот это вот А, Б и С в трех а, волновой картине волны А, а это может быть волна Б. Если среднесрочно торговать, пожалуйста, можете входить в длинные позиции на долгий срок, пока я здесь не вижу такой картинки. Как только мы начнем пробивать вот все вот эти вот уровни сопротивления а, да, накопление предыдущих ценников, тогда можно будет говорить о восходящем движении. Энерго, АОА, там и Энерго АП, и Ленэнерго Лена Ленэнерго растет, однозначно здесь длинные позиции, Уровни непонятно где какие будут. Появилась дивергенция на месячном графике. Вполне возможно здесь на Энерго а, будет настрой на снижение. А, дивиденды падают относительно предыдущего года. Ну понятно, да, скорее всего здесь будет в Ленэнерго коррекция. Глубокая, не глубокая, это мы посмотрим. Вот эта третья волна, потом начнется пятая. Скорее всего так. Распадская У Распадской четкое восходящее движение Наверх И здесь у нас дивергенции не было Вполне себе возможно Что Так, а ну-ка давайте Заглянем неделю Что мы на неделе увидим с вами В неделе мы увидим третью, четвертую и пятую волну Здесь коррекция прошла, да. Это импульсное движение вверх после двух откатных волн. В чем это? Третья, это пятая волна, да. И здесь будет коррекция. Вот надо наблюдать за распадской, за картиной, которая здесь образуется, куда придет эта коррекция. Это коррекция всего вот этого волнового движения, возможно. Не факт, но у линии баланса направлены недели вниз. Это четко показывает, что мы движемся, ну, в каком направлении, ясно, да? И теперь надо искать точки входа в длинные позиции, где они могут появиться. Вот по волновой картине вполне возможно себе они и здесь могут появиться, и здесь могут появиться, а может пройти коррекция всего вот этого движения. То есть, если вы хотите инвестировать в долгий срок, распадскую надо ждать. Сейчас в нее входить смысла нету. Следующий инструмент – Башнефть. Башнефть – какой-то там обычный. Акции обыкновенные. Открываем с вами Башнефть. Видим, что у нас есть снижающийся параллельный рынок в долгом-долгом снижении. Здесь непонятно, где закончится вот эта вот история про снижение. Да? И говорить о изменении тренда можно будет только тогда, когда у нас пробьются вот все вот эти уровни. Тогда поговорим.